Удивительно, как быстро усваиваются уроки Беларуси. Ведь заметно, что самая слабая часть белорусской революции – это отсутствие опытного единого и злого лидера. Тихановская годится, с некоторой натяжкой, в символы, но никак не в стратегии вожаки этой революции. Будь у восставших хоть один реальный лидер, усатый давно бы считал невыкопанный картофель, находясь с ним лицом. К лицу. Так что в отравлении Навального ничего, собственно, неожиданного, удивительного нету. Это дело житейское, это вполне логичная зачистка перед неизбежными и в России тоже, вероятно, событиями. А вы что, хотите, чтобы они сидели сложа руки и ждали, пока их будут по одному выводить на площадь? Нет, это странные, наивные надежды. Люди много лет тратились на косметологов, массажистов, на пластических хирургов, наводили красоту, глупо работают больших специалистов портить стронгуляционной бороздой. Да, она идет далеко не всем. В общем, с Навальным сработали глуповато, но зато оперативно. И вообще, надо сказать, что что-то с отравлениями не задалось. А Навальному, вероятно, повезло. Будем надеяться, что... Как это всегда бывает в России, большую часть дорогостоящего яда, я надеюсь, украли сами исполнители. Смотрите, у нас снова вспыхнула заплесневевшая звезда Навального. Спасибо, конечно, Золотову за это. Но вот боюсь, не только мне одному слышится звон. Кремлевского молота и чеканы, и мне не только мне понятно, как выковывается и чеканится его образ. В Смотрите, вы его смотрите, же подождите, подожди, подождите, его подождите, пересаживают вы, из... вот вы говорите сейчас о человеке, которого на 30 суток посадили, а потом добавили еще 20, просто не приходя в сознание. Ну вот правильно, а, его пересаживают. нашему рыжему делают биографию. Ну смотри, Тем его самым. пересаживают как фуксию из карцера в карцер, да? И делают это очень целеустремленно и заботливо. Понятно, что никто не будет так себя вести со смертельным врагом. Это так, хорошо, представим себе, это что Александр Александр у Александра Глебовича опасно, враг это, Навальный. Вот он страшно опасен. Это, это, это, и по правилам игры это, убивать его нельзя, а что-то надо сделать. Что бы вы же, сделали, Александр знаете, Александр? То есть вот я... Подожди, это, это, вот я, парни, предположим, не да, нет, это, это, у у вас... это у нас там ста, это Стас, который это снова Филкопский. закутывается в, в шаль. Он да, ну вот Предположим, я кошмарный тиран, диктатор, и у меня есть враг, которого Фу, нельзя убивать. Вот такое вот странное и неприятное обременение. Как бы я поступил? При том, что мне необходимо каким-то образом ликвидировать эту проблему. Есть прекрасная техника, и известна она не только мне. Я бы действовал вообще предельно просто. Вот если персонаж полностью под контролем, то есть какое-то время находится в узилище или в заключении, то его обработка очень, я бы сказал, хорошо известными препаратами не составляет никакого труда. Причем она не будет замечена никем, включая самого фигуранта. Он еще даже выйдет с этих суток в прекрасном, бодрейшем настроении, в здравом, а вот где-нибудь через 11 дней начнутся всякие необратимые изменения психики, и он на пресс-конференции вдруг, вдруг внезапно захихикает или начнет ловить воображаемых мух. И даже их есть. Или а, будет вытаскивать а, козявки или ушную серую и предлагать а, полюбоваться вы, цветом и удивительной, удивительной консистенции этих выделений. Понятное дело, что это будет списано на то, что политика дело нервное, и ничего удивительного нет в том, что парень надорвался и не выдержал вот этой всей а, жуткой обстановки. Ну и обвинять-то как раз тех властей, которые его сдержали, ну, да, конечно. Очевидно, что так это да они довели да. до суммы. То есть вы в качестве тирана подставляетесь просто? Логично. Нет, Нет, нет, нет. Понимаешь, э, тут в любом случае это проще, чем убить. И возникает некая спорная ситуация, как, как всегда возникают спорные ситуации, которые, в общем, ничего не стоят, где э, срабатывает такая чудесная дуальность. Да? Что такое дуальность? Вы помните, это вот абсолютно равноценное описание ситуации, но с противоположных сторон. Один человек, глядя на шахматную доску, говорит, что он видит черную доску с белыми клеточками, а второй человек, глядя на эту же доску, говорит, что он видит белую доску с черными клеточками. Я о том, что это да, ребят, заподозрить Кремль в нежелание осквернить свои белоснежные манжеты такими пакостями мы в общем не можем никак. Ну во-первых, такое проделать жутко интересно. И если я есть, я, и я бы я был тираном и диктатором, я бы это мысли. сделал, да? Ну и манжеты мы бы, мы бы свели у Кремля, с ума конечно, да, да, понимаю? фармакологические. И манжеты давно уже не белоснежные. То есть палатка Кремля хорошо известны. Он такие штуки То есть, то, делает что сейчас следы. с Свердиловым происходит, это что-то подобное, да? Не знаю. Не, а... не изучал вот конкретно этот вопрос. В данном случае мы ограничиваемся разговором о а Навальном. Я вижу, что с ним себя ведут, как с этой вот Фуксией. Я повторяю еще раз. Он мне даже симпатичен. Но не видеть тех, тех очевидностей, которые присутствуют, а, и которые я вам же выписал, я тоже не могу. Потому что это хорошая идея, протравить, образно говоря, протравить страну от охамевших единороссов. Это здоровая инициатива, но не такими силами и не такими персонажами. Вот пустить клопов против тараканов и наблюдать за их схваткой. Оппозиционеры ведь действительно э очень жалко представляют зрелище. Они, конечно, хайпуют, декламируют, светятся. В надежде на то на что, да? в надежде на то, что палачи кровососы и другая всякая кровавая губня пригласит их на богатый корпоративчик или на дорогую свадьбу да? потому что вот все эти усилия наших оппозиционеров они как правило как правило этим и заканчиваются. Хотя есть например гораздо более интересный способ отхайповаться сегодня. Рекомендую всем дешевый, прекрасный способ, самый дешевый хайп – это надо поехать в Солсбери, найти там ресторанчик и любое кафе, три ложки супа, потом запираетесь в туалете, заявляете о чудовищном поносе, потом там же падаете в обморок, и гарантированно возбужденная толпа людей в сейбристых скафандрах, оцепление, пресса, и вы будете на всех страницах мировых таблоидов, а, то есть вот опоноситься а и проблеваться где-нибудь в Солсбере в это точно хайп.